После отправки авансового отчета на проверку, редактирование отчета становится невозможным. В таком случае, если возникает необходимость внести изменения в отчет, нужно нажать кнопку «Запрос на изменения». Откроется форма для создания задачи. В поле «Суть задачи» необходимо кратко указать суть задачи, например, внести изменения в авансовый отчет, указать номер и дату. В поле «Helpdesk» необходимо указать материально-производственный отдел. В поле подробное описание необходимо максимально подробно и понятно указать, что необходимо исправить в авансовом отчете. Например, была некорректно указана сумма расхода на проживание. В поле вид задачи необходимо выбрать значение устранения замечаний. Для сохранения изменений нажимаем кнопку сохранить и закрыть. После сохранения будет создана задача на внесение изменений в авансовый отчет.